И всем привет! С вами, как всегда, я, мистер Кошник. И сегодня у нас топ 5 самых продаваемых игр за всю историю, в принципе, видеоигр. Сразу говорю, топ составлен по официальным дамам по продажам игр. Именно здесь могут быть и старые игры, и новые. Например, у кого больше проданных копий, тот и будет выше. Вот так вот. Так что, сразу говорю, не хейтите меня за это. Здесь будет очень много старых игр. Ну и давайте я все таки не буду затягивать с началом. Переходим к пятому месту. а на пятом мистер спала. Школ... Наверное, всем вам известна игра PlayerUnknown's Battleground Или же под более известным названием Пагба. Но в июне 2017 года Продажи игры Пагб достигли 50 миллионов. Именно тогда Она стала пятой. Но за последние Два года у нас нету данных о продажах Я думаю на миллионов 10, но все таки продажи прибавились. Хоть я не учитываю Бесплатные загрузки этой игры, но Стоит учесть, то, что через Google Play У Пагба более 400 миллионов Скачиваний. Но, вы мы это не читаем Потому что бесплатные загрузки, как я уже сказал, я не считаю. Но давайте мы поговорим о том, что же такое ПАК. ПАКП это многопользовательская онлайн игра в жанре Королевской битвы. Ну а игра создана или основана Брэндоном Грином. А основался, или же вдохновителем этой игры, стал фильм Королевская битва 2000 года. Ну вот я объяснил вам все про ПАК, давайте приходить к четвертому месту. А на четвертом месте расположилась игра от Nintendo под названием V Sports. Но у нее был такой, можно сказать, читерский способ продаж в каждой проданной приставке Nintendo V была встроена эта игра, вне зависимости от того, хочет игрок эту игру или нет. Она просто была встроена изначально. Таким образом, и получилось более 80 миллионов продаваемых копий этой игры. Просто в каждой приставке шла эта игра, и можно сказать, это был эксклюзив, даже не можно сказать, а это был эксклюзив Nintendo Wii. Можно сказать, обычный симулятор спорта, не самый лучший, конечно, но такой прикольненький. Для 2006 года пойдет. и как эксклюзив тоже неплохой, но все таки немножко он не дотягивает. Ни до FIFA, ни до других симуляторов бокса, например, или тенниса. Но так можно залипнуть, ненадолго поиграть. Ну и что ж... Больше мне сказать нечего в этой игре Давайте перейдем к бронзовому месту ну а на третьем месте расположилась игра Green The Auto 5, или же как мы ее привыкли называть, GTA 5. Она за все время продавалась в 120 миллионов экземпляров, представьте себе, 120 миллионов. Ну а за 2019 год ее продали более 20 миллионов раз. Это достойно похоже. Ну а я даже не буду вам объяснять то, что в этой игре нужно делать. Я думаю, вы все все знаете. То, что это игра с открытым миром, ты можешь сделать все, что захочешь Но там есть сюжет, конечно же, его тоже надо проходить. Игра с открытым миром, я еще раз повторюсь: там очень много всего можно сделать. Можно ездить в другие города, там есть три города, ну, как бы один город основной это Лос-Сантос. И три маленьких деревеньки, можно сказать. И три главных персонажа Тревор, ну, а Майкл, Майкл и если вы еще не разу играли в эту игру, я вам советую её купить. То, что вы не пожалеете, явно вам говорю. То, что я, как настоящий профессионал в этой игре, Игры. Я уже наиграл более 400 часов, ну там практически 398, ну и, и вот, кстати это... показатели Red Dead Redemption 2 тоже удивляют, более 40 миллионов проданных копий за 3 года, это тоже довольно таки это неплохо, так что Rockstar умеет делать хорошие популярные игры. Ну а давайте мы перейдем ко второму месту и уже будем быстрее заканчивать этот топ. Ну, а на втором месте расположилась, наверное, всем вам известная игра Minecraft. По официальным данным, ее продали более 200 миллионов раз. Это довольно-таки хорошие показатели, даже очень большие, то, что... Только на первом месте будет намного больше и интереснее. Но, кстати, по неофициальным данным, было продано более 400 миллионов копий. Но это если считать пиратские версии. Но если по официальным, то всего лишь 200 миллионов. Кстати, обидно. Но, ну, а так, игра с так. открытым миром, можно играть в три режима выживания, творческий и еще какой-то, я там не помню, приключения вроде бы. Ну, еще есть на трех платформах Xbox One, Xbox Series. И PS5, PS4 и конечно же, ПК Ой. Это уже 5 платформ, но ладно. Но игра сама по себе крутая, можно залипнуть на нее. Долго-долго. У меня уже более 121 часа наиграно, так что. Я буду говорить честно, игра мне но понравилась. Но есть и свои минусы. Первый минус, это, конечно же, то, что игра быстро наскучит. То, что эти блоки, они более сделаны как-то под детей. И взрослому континенту игры будет скучно в нее играть. Просто нечего делать. А в выживании бегать от мобов, просто выживать пытаться, но тоже долго интересного не будет. Вот. Если только ты зарабатываешь с этого, ну и то, я думаю, все майнкрафтеры ну, ненавидят а так, уже эту принципе... Играть в неё можно, можно даже залипнуть ненадолго, но после где-то 50 часов игры ты просто не хочешь в неё играть, вот так вот Но если вы хотите, можете купить её, но можете скачать пиратку, как вы хотите Ну а давайте мы перейдем к золоту сегодняшнего видоса, я думаю оно будет крутое Вы, вы просто офигеете, наверное ну, а на первом месте за всю историю оказался, вы, наверное, мне даже не поверите, но это Тетрис. За всю историю его продали более 500 миллионов копий. Представляете себе, 500 миллионов копий. Это очень, но очень я думаю много, вам не ребята. надо объяснять, что такое тетрис, это просто так вот фигурки, где падают, нужно чтобы это поле разобралось, там очки добавляют. Но это сложно объяснить, но я думаю вы все понимаете о чем я говорю, то что как играть в тетрис наверняка знаете и знаете то что тетрис основан советским ученым то что это, наверное, все знают. Но если рассказать о ней поподробнее, то в 1984 году Алексей Пожитнов, это советский ученый, основал эту игру, то что выпустил ее в продажу. Тогда она и стала популярной сразу же. Но Алексей Пожитнов, увы, ничего с этой продажи не получил. Сейчас Алексею Пожитнову уже 64 года, но это просто так вот сказал Не знаю зачем. Ну и еще мне жалко то, что Леонид Пожитов ничего с этой игры не заработал. Получается, он ее сделал, он ее геймдизайнер, по сути. Но, увы, с нее он ничего не заработал. И это очень обидно. Я бы, если бы на его месте был, я бы просто так жутко обиделся, ребят. Ну и вот и все. Наш топ закончился. Спасибо вам за просмотр, если вы смотрели. То, что я прям очень вам благодарен. И сейчас я хочу обновить новый микрофон, купить себе, чтобы вот таких не было видеороликов с моим дерьмовым микрофоном. Я куплю себе нормальный дорогой микрофон. Хотя он у меня и так за дорогой. За 4700 Он, по сути, я его заказывал. Но сейчас я хочу его купить еще дороже, 3 за 5, за 6, чтобы у меня прям был офигенный звук и с фантомным питанием его закажу себе. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока!